Участки вспаханы и пробаранованы, так что их можно сразу использовать для посадки овощей. Автоторовцам даже предлагают купить семенную картошку, чтобы уже осенью они смогли получить свои первые урожаи.